Приветствую вас! Вы на канале Welder Legend и с вами, как всегда, Алексей Петрухин. Сегодня в выпуске я хочу поговорить о той вещи, без которой у вас не получится ровных конструкций и вы всегда будете терять время в сборке. Этот выпуск будет посвящен сварочным столам и один я соберу для своего гаража. Ну и давайте договоримся сразу же, если вам понравится данное видео, обязательно подпишитесь на канал, это мотивирует меня снимать больше полезных видео. И оставьте комментарий, что поменять, что добавить. Ну а теперь давайте не будем терять время и начнем. Ну и начать хочется с вопроса, а вообще для чего нужен сварочный стол? Ну, сварочный стол – это обязательный элемент поста, где осуществляется практически все виды работ по сварке металла. Но это не просто поверхность для осуществления различных манипуляций, он еще должен обеспечивать удобную и, самое главное, безопасную работу сварщика. Небольшие по габаритам изделия, которые изготавливаются путем сварки, лучше ведь собирать не на коленке или где придется, а в удобном для этого месте. На производитель для этого используют специальные столы, где работают с деталями по габаритам до метра и свыше этого. Также сварочный стол может служить не только по назначению, а в качестве подготовки деталей и сборки. Потому что его поверхность позволяет выставлять детали ровно, а с помощью прижимов зафиксировать детали к сварочному столу. Видов такого оборудования на самом деле множество. От обычного минимального функционала до сложных сборочно-сварочных столов. Но хочется выделить основные типы и разновидности этих столов. Первый – это механизированный, второй – это поворотный стол, и третий – это стандартный верстак. Механизированные виды сварочных столов, кроме основных функций, несут еще следующее. На них можно установить тиски, сверлильные станки, наждаки и прочее, что нам позволяет делать не только сварку, но и обработку металла, заточку металла. Но есть вот такие столы. Это урезанные версии, на них также можно поставить тиски, другие приспособления. Но самое главное, эти столы оснащены системой вытяжки. И все то, что мы режем, варим, уходит в эту трубу через вентиляцию, ну, фильтра, и уходит куда-то там на улицу. Поворотные столы – это более сложная конструкция. Они нужны для того, чтобы провернуть сварочный стол вокруг своей оси либо поменять угол. Также их еще называют позиционерами. Я думаю, вы где-то натыкались на видео, где сварщик вставляет заготовку в позиционер, фиксирует ее и жмет на кнопку, труба у него крутится, а он держит горелку на одном месте. Либо там будет большая труба, либо маленькая, но смысл один и тот же. Если вы не видели эти ролики, Рекомендую вам поискать их в достатке на Ютубе, также в ТикТоке попадают. Да, и самое главное, чуть не забыл, есть еще поворотные столы, не такие, как вот этот вот, стандартный. А у них поворотное крепление находится в передней части и задней, а в центре идет как брама. Бы Я вот здесь вот где-то прикреплю картинку, и смысл их следующий. Они нужны для того, чтобы собирать перила, либо ограждение. Мы их туда фиксируем и в процессе можем крутить, удобно проваривать и после чего удобно зачищать. Ну и обычные верстаки или вот стандартные сварочные столы. Сюда вытяжку подкатываем отдельно, также сюда можно установить сверлильный станок, наждак или какой-то там другой инструмент, который нам нужен в данный момент. Еще раз повторюсь, исполнение сварочных столов может быть разным, а также материал, из которого они выполняются, тоже может быть разным. Либо это нержавеющая сталь, или это инструментальная сталь с объемной закалкой X7, X8, а также обычная сталь. Некоторые сварочные столы с плазным азотированием – это химико-термическая обработка поверхности в плазме тлеющего разряда придает материалу большую твердость, антикоррозийные свойства и антипригарные. Короче, металл не ржавеет и брызги не прилипают. И припоминается мне одна история была в Екатеринбурге. У нас как раз стояли столы с этим покрытием, и пришел дяденька показать нам, как нужно выполнять сварочные швы, то есть с рекомендациями. Ну и мы как бы ни в чем не бывало, показали, где сварочный пост. Он там одевается, одевает сварочную маску, подготавливает себе детали, все выкладывает, берет электрод, вставляет в держак и начинает разжигать. Разжигать начинает не на детали, а на столе. Вы увидели наш лица? Мы что? Мы быстро успели подбежать к нему и говорим, как бы нельзя на этом покрытии разжигать. Ну, он на что ответил, «Ребят, я знаю, что у вас здесь за покрытие. Я привык, у нас там чугунный, либо обычная сталь, как бы, ну, можно разжигать». Но мы пообщались немного, как бы, ничего не было. Заодно мы проверили покрытие этого стола и остались друзьями, все нормально. Показал мужику такие вещи, по-настоящему специалист. Но речь не об этом. Мы продолжаем. Где чаще всего можно встретить сварочные столы? Ну, в первую очередь, это производство, мастерские, автосервисы. Ну, а также можно установить сварочный стол у себя в гараже и понимать, что вы будете давать более лучшее качество и, самое главное, будете выигрывать во времени. Ну, и просто будете кайфовать, что у вас есть сварочный стол. Ну, короче, по-любому круче, когда есть он у вас. Сейчас я нахожусь в колледже, в своем родном городе, и здесь в мастерских установлен сварочный стол. Нужен он для того, чтобы обучающиеся могли наглядно увидеть, что это такое, увидеть его плюсы, увидеть, какая бывает оснастка. И самое главное, они будут понимать, что сборка будет происходить намного быстрее, и деформаций уже не будет столько, если мы собирали бы все на коленках. Да и самое главное, где бы они увидели сварочный стол за 800 тысяч. Ну, это вместе со оснасткой, но все равно. Вот я это увидел здесь первый раз. Это гидравлический сварочный стол, точнее, механизм поднимания сварочного стола. Чтобы его поднять, я беру вот эту вот волшебную палочку и начинаю качать. Фу! Фу! Фу! Я это сделал. Фу! Фу! Фу! Короче, чтобы его опустить, не нужно столько усилий. Крутим вот этот вот. Крутим вот этот вот. Не хочет. Сейчас захочется. Давай. Так, ладно. Старым дедовским способом. Так, чуть-чуть. Аллилуйя! Все заработало. Отверстие у данного стола. 28, но бывает еще и с отверстиями 16, а также есть и без отверстий. Также некоторые сварочные столы имеют координатную сетку. Это значительно упрощает позиционирование сварочно-сборочных приспособлений и сварочных изделий на рабочей поверхности стола. Позволяет быстрее выставить деталь, то есть мы отталкиваемся от этой разметки, и это сокращает время сборки. Ну и да, куда же без оснастки. Она очень помогает в сборке. То есть всякие прижимы, струбцины, угольники. То есть это реально помогает в работе. Ну а сейчас я перемещаюсь в гараж и собираю свой сварочный стол. Он, конечно, не такой, но он тоже крутой. Ну вот я уже и в гараже. А мой сварочный стол. Лежит на полу, ждет, когда я его начну собирать все по деталям. Думаю, не ошибусь. До этого у меня был вот такой вот сварочный стол. Но его мне теперь маловато, да и плюс он не в уровне и ребер жесткости нет. Переодеваюсь и начинаю собирать этого зверя. Можете меня поздравить, я закончил сборку сварочного стола и хотелось бы поговорить про его размеры и чем же он, на мой взгляд, немного опережает другие сварочные столы. Короче, размеры его 1000 на 1200. Отверстие у этого стола 16, ну чуть больше 16, чтобы оснастка короче, прям по-любому заходила. А боковая стенка у него 100 миллиметров. Я думаю, этого больше, чем достаточно. И... Вот про уникальность, которую я сказал, а может, она не уникальность совсем. Если мы будем собирать деталь, какую-то больше, чем этот сварочный стол, и у нас будут свисать, ну, не знаю, какие-то части нашей заготовки вниз, и всегда можно будет задействовать ноги этого стола. Как можете заметить, у этих ног есть отверстие, как и у рабочей зоны стола. То есть мы туда ставим струбцину, либо какое-то другое приспособление и максимально задействуем сварочный стол. То есть деталь может же попасть не на ногу, а чуть-чуть дальше, но у нас есть струбцина, и мы выводим. То есть струбцина может же длинная быть. Ну, короче, это уже нужно пробовать. А как это будет работать, я обязательно в следующих видео расскажу, покажу, насколько он хорош и... На этом, наверное, не все. У него же еще отверстие, забыл, 16 миллиметров. Это нужно для оснастки. И шаг отверстий от центра до центра 50 миллиметров. То есть можно сюда поставить очень-очень-очень много различных струбцин или других приспособлений, угольников. И у этого стола есть расширение. То есть у него есть боковые, как это, крылья, что ли, их назвать. Ну, то есть сюда можно еще дополнительно заказать, и у него будет рабочая зона намного больше. То есть сюда 500 миллиметров, вроде бы, да, 500 миллиметров добавлять сюда и сюда. То есть это вообще прям классно. Данный выпуск подошел к концу. У меня, ребят, к вам небольшая просьба. Если вам понравилось данное видео, обязательно подпишитесь на канал, Можете даже купить вот такой вот класс. И обязательно оставьте комментарии, как вы считаете, нужен ли сварочный стол в мастерской или не нужен. Ну и вообще по поводу выпуска, что понравилось, что не понравилось. Я обязательно читаю все ваши комментарии. Отвечаю, правда, не на все, на некоторые. Но это мотивирует меня снимать больше видео для вас. С вами я не прощаюсь, а говорю до встречи в новых видео. Я продолжу мести. Пока!